Дорогие братья и сестры! Хочу пригласить вас на библейскую школу, которая состоится с 6 февраля по 31 марта 2023 года, стационарно в городе Харьков и онлайн для всех, кто зарегистрируется по номеру телефона плюс 38 050 010 1035, после чего вас перенаправят в вайбер-группу с ежедневной ссылкой на урок. Все два месяца этой школы будут посвящены отношениям с Духом Святым. Мы имеем четкую цель, чтобы вы научились иметь с Ним общение, слышать Его голос и быть вводимым Духом Святым. С понедельника по пятницу мы будем начинать с молитвы, прославления и поклонения. Потом, в течение часа, я буду учить об отношениях со Святым Духом. А в течение следующего часа своим опытом с вами поделятся множество известных в Украине и по всему миру служителей, которых фотографии вы сейчас видите на экране. Отношения с этими людьми, я верю, мне дал Господь. Они знают Духа Святого и имеют с Ним близкие взаимоотношения. Именно это сделало их служение известным по всему миру. Это способствовало спасению миллионов людей, а также множеству уникальных чудес и знамений, которые сопровождали их на протяжении жизни. Дорогие братья и сестры, регистрируйтесь на библейскую школу прямо сейчас. Особенно поспешите те, кто будет учиться стационарно в Харькове. Верю, для вас Господь приготовил множество чудесных переживаний. Все, кто жаждет иметь водительство Духа Святого, того, кто послан, чтобы быть и с нами, и в нас, чтобы стать нашим партнером, утешителем, целителем, чтобы направить нас на путь истины, приглашаю. Регистрируйтесь по номеру телефона плюс 38 050 010 35. Обучение на библейской школе бесплатное. Пусть вас Господь благословит.